Ну, Катя, привет тебе большой. Я живу одна, Катя, одна. Живу я, ну хорошо. Не сказать совсем плохо, но хорошо. Здоровья у Катя тоже нету. Я соскучилась. Хочу тебе видеть. Ну как увидать не знаю. Ну привет тебе большой, Вова, привез. Молодец, довез привет от тебе, и мы тебе передаем большой привет, может он тоже нам тебе довезет. Мы тут дружно живем, ходим один к одному гости, живый, здоровый. я уже бегаю, спр... бегаем, ага. Ну все, нехай Миша что-нибудь скажет. Миша, Миша там ты там уже слышно. скажешь и не скажешь. Няньке, передавай привет, Кате. Передавай привет, няне. Говори! Дядь Миша. Катя. Подожди, она что-то. Дядь Миша, говори привет. Привет, что-нибудь передавай. Передай что-нибудь Кате, ты скажи что-нибудь, он же крутит. Обязательно а, обязательно обязательно передавай. Передавай привет обязательно. Ты обязатель. говори, Кате, ты не вовишь. Сейчас ты говоришь Кате. Катя, да, Катя. Катя, скажи. Катя, Катя, да, да. Катя, скажи, не болей там. Привет тебе, Катя, Катя, привет. Большой при большой, здоровья нет, нету, Скажи, что инсультами быть. приболел. Кто, Маша 74 года. Кому говорить Мать. Катя. Катя говорит. Катя, привет. Там Катя, там... Катя, не обижайся на меня, я чувствую, что ты обижаешься, не обижайся, не надо. А зять уже плачу каждый день. Гости приезжайте, живем мы. Чего ты нормально. Ты надет? Да что, Катя, не обижайся, дорогая, не обижайся. Ну что, Катя, привет от нас от всех. Живем, день прожили, слава богу. С газом живем. Все плохие, все помирать собираемся, как бы не хотелось, но. Дело подходите к этому. Привет тебе большой твоей семье. Газ у нас устанет. А, а, мы а теперь с газом. Арбузовый. Привет там у всем ой, там ой. Миша там живой. Передавай привет Мише. Э, ты же может видишь их там, а мы же увидимся не увидим. Есть, всем. Да, кто родился идет всем. Есть, Забываем же мы, сколько у нас родителей, мы же один одного не знаем, не знаем. Родителей у нас там много, они не знаем Сидюжа. Вот Катя-то она ездила, не перестала ездить. Сколько двоих родных ухарками. сколько везде, никого Но не Ну хватит знаем. дитя это. ну да, хватит, охватит Коль, Вова, езжай. Ну все, езжай. Привет. Лидер, ну давайте, а, говорите, что, не а ты ж дома я куда этот, Катя, что там же думаешь? живые, шо? Миша живые, там мити Живой я же Мите. передавай им привет Скажи, что этот, я вот их вижу а -а -а. по телевизору теперь Меня племянник привез, а я смотрю по телевизору Передай это, и им всем привет передавай И позови их, пусть посмотрите на нас На старых уже, нехай посмотрят ты, ты же знаешь, что они там живые есть как у них есть. Живые, да, уставите и посмотрите. Это здоровье самое главное, самое главное, Катя, вот чего, в жизни получит. Да. А так хорошо все, все нормально. Газ у нас у станицы уже попривали, полстаницы с газом. Герои теперь угля не, не покупают. Не было да, не пришлось побывать, все. Хорошо, почему-то. Я была, конечно, как у хочешь, вас. Хочешь? Знаю ваш дом, все хорошо, знаю. Хорошо. Дети, конечно, теперь и уже те был И души был да, час, а вот. я ни разу не был. Дядь Миша, сниму я и гарбузов на камеру. И я вас сниму, и привезу тебе. Посмотришь. А, суми, Я поеду, я их сосниму, вам привезу оттуда это. Ага. Посмотрите на это все. Ага. Так что? Так что такое? Такая. Э, Сама и вази нам ты. Так они же, ага. А. Балакают, балакают. Они саш. балакают? Да, тетя Катя нет, она чисто говорит. Да. да она чисто по-русски. А был у этих, в Арбузове, был у Берестовых. Все балакают. Балакают они, да. А тут да. по-русски по по чисто тетя Катя. Там и тетка Маруся же. И Митя то там они же еще живые, И Митя же уже старенький, но, но живой же надо. Да, уже пять раз еще. передавала, Митя, да еще как. Так, он. ну так им уже но интересно посмотреть. На же, им же интересно менять. посмотреть. Погоди, давай снимать. А тут все лица не видно.